Представление сканер Trouche Files. Основная цель этого машины заключается в том, что его используют для определенного того, что можно использовать излечение аномалии, которая зафиксирована от заражения Trouche и завершения в наш фонд. В то время как машина считается неизлечимой и должно содержаться до конца его жизни. Я хочу поиграть в небольшую игру. Это называется посчитаю, сколько секунд осажда твои кончины. Ты должен убить себя сейчас. Теперь я понимаю, это парни нужна помощь. Йоу, ты был человеком с лицом тролля. О, это было так давно, я скучаю по тебе. М -м -м. Я давно тебя не видел. О чем ты говоришь? Ну теперь мы снова можем быть вместе. <смех> Хорошо, сейчас! Что? Прятин, приятель, прятин, прятин, кляти, прятик, Я не хочу быть глупым, мой друг прятин. Домашний косок хлеба. Косочек, чувак, мой дождь прилюбит тебя. Если ты сделаешь ещ один чертовский глупый мне придется чертовски, чертовски тебе шей. И вау, разве ты не был бы паршивым момент? А? Ты я хочешь? Вы хотите, чтобы мы вошли в Я забыл копипасту. Твою ма! О, Хиро, а что же ты вляпался? Ай, но я вызвал фактурление, а должна быть здесь через 5 минут. Я вижу, что Хиро все будет в порядке. Oh, не волнуйся, по мы, so, Так, так почему мы все еще здесь? Или хорошо. она не